Небо в солнечной оправе, Не денек, а загляденье. Он сегодня твой по праву, Долгожданный день рождения. Ты на свет явилась чудным, Разноцветным, звонким летом. Пусть же в жизни твоей будет Много солнечного света. Будут дни пускай цветасты И приносят только радость. Распускается пусть счастье Миллионам ярких радуг. Ни погоды пусть не будет, Ни в душе, ни в отношениях. Ценят пусть тебя и любят. Дорогая, с днем рождения!